Привет, молодые люди, меня зовут Шок И сегодня мы будем открывать новые кейсы Которые стоят сейчас очень дорого Но меня это не остановило И мы сейчас откроем... И мы сейчас будем открывать 20 штук Это пилотная серия этих кейсов Я открою 20 штук на 300 баксов Они стоят сейчас каждую по 15 долларов А сейчас все дело за вами Я в следующей серии открою то количество кейсов которое вы наберете 40 тысяч лайков это 80 кейсов 50 тысяч лайков это 100 кейсов Умноженное на 2 короче Поэтому все в ваших руках, а мы полетели Это Ноки можно и так Я хочу приступать Сразу скажу Сам кейс выглядит как расколотая сеть И после того, как он вышел Расколотая сеть упала на 1 доллар Ну что ж, давайте начинать О, я забыл показать вам сами скины, которые здесь Так, это SSG, оно супер скучное, правда Вообще беспонтовое мне не нравится Нигев Он неинтересный П-2000 Неинтересный В общем мне не нравится Как он выглядит Тоже не нравится Скучно Есть не Некоторая ассоциация С этим p 250 Но Опять же скучно p 90 Скучно Бизон вот Бизон э, более-менее на самом деле Не похож Это надпись лишняя, нет, как будет. Не-не, нормально Вот этот скин вообще не похож на то, что он из CSGO Очень красиво Как будто из какой-то игры, где ты должен зомби убивать Очень э, красиво, охуяя. да, очень красиво выглядит Я очень сильно жду э, такой коллаж. Представь, какой будет красиво Правильно. Да Вот этот скин пока что топ-1 в этой коллекции Я бы хотел его выбить Так 9, скучный О, что это? Ладно, скобочках не скучно, это хороший скин. Это как нос у жителя Майнкрафте, да? Да, да, да, это, это прикольный скинчик. здесь... Максис... Не, вот не хватает яркости на самом деле. Слишком какой-то он э, темный. Так, пока что фавориты у меня Мак и, и так 9. Дальше Горил скучновато. М5 тоже скучно. М-ка. М, кстати, неплохо выглядит, но скучно тоже Чего-то где-то видела, нет же? Не, не, что-то особенное Скелет очень жесткий и в, КС... и в Китае опять ее заблокируют И будет перерисовывать, представь Это же скелет настоящий, да Глок Да, неплохой Глок, я думаю, что у него есть будущее Мой, мой ценник, который я вижу, это 150 долларов Прямо за воду, Статрек 150 долларов Так, XM что-то египетское, да, какое? Что-то такое Но мне он, как сказать, мне нравится Или нет? Нет, я бы сказал, больше нет Я не знаю, какой мне должен понравиться скин на XM Это оружие, которое никак не смотрится Ни с одним скином А дигл, беленький дигл Я знаю только один белый дигл Это гипноз Но он выглядит симпатично На самом деле, мне нравится Очень. Под белые перчатки самой тут это третий скин, который мне нравится. Тоже императорское что-то. Калаш красивый, похож на императрицу. Но я, я не ловлю кайф, я бы я не ну, он не такой Ну, нет, я... вау, понял? Да, я бы не сказал, что я хочу именно его. Ладно, просто императрицу. Ну, сейчас я это выпью, Максим. Мне сейчас калаш выпадет, который не, мы не. сейчас рассматривали. Давай не будем врач, чувак, друг друга. <звук> все, идем дальше. У нас 20 открытий кейсов. И пока что у нас два слива. О, о, найс, статрек Нет Классно выглядит Мне нравится Закаленный или какой он поношенный? Поношенный Ну, смотри, я потратил на это открытие 30 долларов И, внимание, я получил 9 Что странно, я думал, ценники будут совсем другие Окей, погнали дальше 4 кейса и мы потеряли уже около 40 долларов Мимо Сейчас тоже некий будет трековский. Mm. Ну, это тварина Так, давай Так, Галил Автомат Галил Галил Не хочешь полу-крафт сделать? Да, я сделаю крафт Потому что и так я потерял большую сумму Можно пофаниться и сделать что-то интересное Ну главное, что упали бы те скины, которые подкрафтывают У меня нет ощущения, что мне что-то упадет То есть у меня есть ощущение того, что я закончу этот И у меня будет все синее, дружище Ммм Грустнотека начинается Кстати, как только этот кейс вышел, я вышел из дома Было 5 утра Я выезжаю, подчинюсь немножечко Сажусь в машину и приходит оповещение о том, что вышло обновление Я решил возвращаться сразу, но потом я обдумал все это дело и понял, что сейчас нет смысла Кейсы, когда выходят, их вообще нет А когда они только выходят, стоят по 40 долларов, по 30 Я и так сейчас очень дорого их купил Они к вечеру будут стоить по долларов 8 Долларов а через неделю под 3 доллара Поэтому здесь э, поспешишь людей насмешишь А и самое главное то, что я смешу мной... Да, ну чувак, какой смысл Если, во-первых, ну, это, это, это минус контракт Во-вторых, это доллар И в-третьих, я сейчас ничего не окупаю Затиши, передури. Ну когда, когда после этих слов что-то выпадало, дружище? Всегда Не, вот именно после этих слов никогда не выпадало Давай уберем эти слова обратно привет привет дорогой и крайне мощный дигл пожалуйста прямо завода немного поношено и внимание это 130 долларов после этих слов выпало да <гасly> <гасly> <гасly> э -э -э ну короче смотри дружище дигл упал но и непонятно что стой за 3000 баксов. Напи... Давай я напишу 300 баксов. Вот только что мы увидели, а, то, что этот, этот дигл стоит 300 баксов примерно. Вот, баксов. Так, немного поносил, но нет ни у кого еще. А, лол, да. Да, да, бро, я тебя услышал. Сейчас второй выбор. Давай этот ролик назову на английском. Подготовленный, мне кажется. Слушай, бро, давай я этот дигл продам за 150 баксов прямо сейчас дороже. Я не думаю, что его за заберут. Так если закаленный стоит 400 А кто его купит? Ебанатка. <laughs> Наверное, так и будет. Ай, ладно. Слушай, ну что мне что я хотел из этого кейса? Я мне, Это а, нож. К... А, я, я вот сейчас я хочу глок. Сейчас будет ak 47 legend. Ай-яй-яй. Ну, слушай, одно а красный из 20 кесов. Мне кажется, это неплохо. Я сейчас делаю контракт как раз таки. Что здесь нам М может упасть? 10. Э, может быть, упадет Мак-10. Может быть, упадет Мак-7. Я хочу Мак-7. Ой-ой-ой, фу. Фу, просто фу. Сейчас у нас маленький шанс на то, что упадет именно эта коллекция. Я буду пробовать. Она выпадет. Да, чувак. Так, прямо сейчас мы делаем контракт, где теряем очень много денег. Необдуманно. На эмоциях. Глупо, но мы можем выбить сейчас Глок, м или Экзем. Главное, не Экзем. Я бы хотел бы Глок. Погнали. О oh, боже, вы все! <связывая> <связывая> <связывая> Ладно, хорошо. Главное, у нас есть Дигл. Uh, и эти, с этим можно работать. Чуваки, сейчас мы можем выбить, внимание, Статрек Максим. Так знаем, брат ай я, я, я думал, новая коллекции. В итоге, чуваки, что мы сегодня выбили? Мы сегодня выбили Дигл за 4 доллара. Икзем за 64, что? Короче, чувак, я продаю. Вот его продавали. Его покупали уже. Я его Цена продаю. За, 300, да? за 299. Это ход маркетолога, брат. Блин, чувак, ну я не знаю, если это заберут, то мы будем в плюсе, брат. Чувак, солд написано. Да! Да ну нахуй! Да! Что да! ебанат купил этот дигл? Какой дебил, это сделал! Этот зигл не может столько стоить. Что? Я купил открытие, я купил ролик. Давай по, по приколу это тоже продадим туда. Ну давай за 30 продаем. Чувак, я продал. Я вернул, я вернул бабки, которые потратил на это открытие. Мы продали два скина. Все, чуваки, ждите новый ролик. Я жду это открытие огромное, потому что там уже должен выпасть этот гребаный ножик. На самом деле я хочу клок.